Чтобы везло в году вам новом, Встречайте вы его в обновах За пышно убранным столом Придет тогда достаток в дом. Здоровье, чтобы не хромало, Вино разлейте по бокалам. Год старый славно проведите, И счастье новое впустите.